Саньки, фантастики. Все. Вот the fuck? Блин, я пока тут, короче, разобрался, что-то как-то много всего надо нажимать. Опять что ли лезть? Так, так, так, так. А что мне? Мне надо. А, -а, -а, а, блин, я перевернулся. Почти. Ха -ха -ха -ха. Она пьяная, в говно. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это GTA 5. Ну что, вы в комментах, короче, написали то, что было бы здорово увидеть. Ну, попробовать, короче, купить за кого-нибудь бизнес из героев. Вот. Я так подумал, и можно будет попробовать за каждого. За каждого героя купить бизнес. Вот. Так, переходим, короче, к Франклину, наверное, да? Да. Вот. Первым делом, короче, мы сгоняем с вами, да, посмотрим э, у Франклина, что есть искупить, что есть искупить из бизнеса, вот, давай, мальчик, давай, давай, окей. Так, э, он тут Чопа, короче, тренирует. Хорошо. Взяв Чопа на прогулку, Франкленд может бросать ему мячик с, э, из селектора оружия. Нет, погоди, не надо. Погоди, что-то амуниция какая-то пришла. Чоп, Чоп, нужно научиться тебе пользоваться, to... пользоваться yeah, зафиром. Yeah, Смотри, sure. сколько дерьма навалил. Как всегда. Как всегда. Вот. Также вы писали, что было бы прикольно еще посмотреть... Э... Так, это что такое? Понятно. Прикольно было посмотреть там всякие, короче, вот эти мини-задания, типа гольф, там, э, теннис, вот Можно будет как-нибудь в дальнейшем попробовать, вот И еще э, писали то, что в клуб, в клуб оторваться Но в клуб оторваться... Так, погоди, так к соседям пошел надо, у меня свой дом есть Оторваться в клубе, короче, ну только можно отрываться, ну, двумя героями, судя по комментариям, вот, так что, в ко... home, мальчик, беги домой, так что э, пишите в комментах, короче, кого бы вы хотели увидеть в отрыве, э, Майкла, Тревора, Франклина, кто там еще у нас есть, э, сын, да, этого Майкла, вот. Короче, пишите в комментариях, и мы замутим тусовочку. Вот, так, надо приодеться, мы едем э -э, покупать бизнес. Надо приодеться как-нибудь. уткой и штаны. Так, а у меня нет никаких. Да, у Франклина пиджачков там всяких. А, Нам, ну давай, поехали вот так почему бы нет Ган ганста рэп ганста ганста рэп окей так у нас по моему наверху да выход окей поедем на тачке не, не на мотопедке так, давай посмотрим, что мы можем здесь купить. Вот это что такое? Это, собственно, спичерс какой-то. Короче, спичерс... Это у нас что? Текила -ла, ла. Так, ну давай взглянем, что вот это такое. Для начала. Оно недалеко. Просто... Просто. Оп! Погоди. А, это дом продается, да? Ладно, допустим. Почему он на карте не отмечен? Интересно, я могу его купить, нет? Надо еще смотреть, короче, по.. Этим. Блин, сори. Я думал, проскочу. Смотреть, короче, по деньгам, по финансам, на что у нас хватит. Так, ладно, вот мы приехали. Питчерс, да? Питчерс это какой-то магазин, что ли, или что это? Все, я приехал. Да кто там? Кто, матю... кто матюкается? Вы матюкаетесь? Граждане. Будьте спокойны Этот объект стоит 750 А, а у меня 154 тысячи всего Окей У меня не так уж и много Баблосов Так, давай-ка взглянем Что вот это у нас такое Текила, а 2 ляма стоимость Нет, это что-то все дорого Это все дорого Гольф клуб, 150 ляма так, есть что-нибудь? 200. А, не хватает. Есть что-нибудь такое, что, блин. Это что? 204. Гараж. Непонятно. Так, это то что такое? 275, нет. Аэропорт, смотри, можно купить. Блин, а чё я за Франклина не могу ничего купить, что ли? Меня денег не хватает ни на чего. Гараж-то я в любом случае не буду покупать, потому что... Ну нафиг, да? 80 тысяч, но это смотри как далеко. Это очень далеко. 600 тысяч. Да... За Франклина у нас не получается, не получается чуть нибудь купить, вот, так что, так что, так что, так что давай поехали, короче, выполнять задание, окей, ну не судьба, Мы попробуем купить потом э, за кого-нибудь другого. Посмотрим за Тревора Сколько у Тревора там Деньжат Надо подзарабатывать, короче Чего? Спрун? <смех> типа спрайт Спрун Прикольно Так, ладно Мы приехали Мы приехали Сюда что ли? А, это папарацци. Достал уже так делать придурок. Ой, ой, это ты. Ну как дела, говоришь? Черт. Ага, слушай, тебе что-нибудь интересное, yeah, а, что-то... А, да, Тревор Филдомс. вряд ли тебе нужны фотографии. Мужской туалет? Не-не-не-не. О, черт, тебе непременно нужно это слушать, это просто зашибись. Твою мать. Дерьмо, было больно. Ты не поверишь. У меня будет своё реалити-шоу. Честное слово. Я стану знаменитостью настоящей суперзвездой. Ужибаешься в шоу про мою невероятно гламурную жизнь? Эээ, хорошо. О, да! Круто! Черт! Только знаешь, сотрудник, который будет делать для меня фотографии. Не, слушай, такая затея не по мне. Да ладно тебе, чувак, че ломаешься? В общем, смотри, просто если сможешь. То есть мне не срочно, лады? Да, я вот что сделаю. Отправлю тебе список имен и пару ссылок. Сможешь посмотреть, кто это? Ладно? Да, ну да, чувак. Отлично, да. Эй, знаешь еще что? Мне совсем не. Ч ⁇ меня совсем не споришь? Да, я боюсь, что ты это скажешь. А, все в норме, все путем, я в порядке. Чё, все хорошо? Так. И. И. Снова надо будет ездить ли, по городу, короче, искать всяких... Всяких? Ай-яй-яй-яй, чувак, давай иди Уходи Так, он, короче, должен мне сейчас позвонить Прислать э -э, на мобилу, короче, ссылки Я так понял, да? Ссылочки всякие Так, а это что? А, текила-лала ну, она 2 ляма стоит, да? Я не смогу ее купить. Google. Ну да. 2 ляма. Хреновенько, I... to... хреновенько. Маловато, бабос. Так, ладно, что-то я вообще не вещаю, что-то, блин. задание какое-то, не задание. Б, а, Ф, О. Смотри, можно к Франклину съездить домой. Поехали съездим. Может там что-то. Опа, стопэ. Давай, уходи, уходи, уходи. А -а может тетушка там что-то мутит, короче. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу бить машину, уже, уже, уже хватит. Уже хватит бить свои машины. Все, теперь хватит. Слишком дорого ремонты обходятся в машин Целых по блин, по целых 100 баксов блин. Да, да, да. Так. блин, смотри какой монстр кар, прикольный. Да? О, прислали сообщение. Братан, так, э, на карте отмечены места, где можно сфотографировать знаменитости. Окей. Да в смысле? О. Так. Э, братан, если инфа о местонахождении некоторых звездочек? Можно сделать классные фотки. Написал, куда ехать, позвони, как доберешься. Так, допустим, окей. Несколько фоточек. Угу. Два места, да, получается. Больше здесь ничего нет. Так, окей. Ну давай раз начали, короче, давай сюда. К Франклину потом домой съездим. Так, правильно поехал, правильно? По низу. Вроде как... На, <свист> Блин, ухаживайте текстуры, ухаживайте текстуры, задрали. Слишком. Я не перестану, короче, материться на эти текстуры, потому что, ну, это. Вот это вот что это? Что это сейчас было? Я бы не удивился, что если бы, короче, врезался в нее. В эту текстуру. У меня машина что-то какая-то как сосиска, вся кривая. Опять колесо, наверное, отвалится. Так, окей. Приехали. Йо, чувак, как братан! какие с... такую тему, ты знаешь, принцессу Георгию, но это напыщенная... Да нет, вообще-то, она не часто заглядывает чем Чемберленд В общем, говорят, что она не прочь выкурить кисточок за королеву и оти... отечество. И как раз сейчас она отваривается дурью. Я хочу, чтобы ты встретился с моим агентом возле гипермаркета и постарайся не выдать его. Лады? Ну ладно, чувак, все ясно. Я тебе позвоню. Разрешите знакомого Беверли, окей. Знакомый Беверли, вы где? Знакомый Беверли, вы где? Вот он. Он же, да, стоит? Эй, ты парень Беверли? Ну, по всей видимости, да. Они с той стороны, много охраны. На твоем месте я бы снимал с крыши. Окей, мне пора. Этого разговора не было. Ясно, чувак, я все понял. А, я думал, я с ним буду, короче. Так, от... С крыши, он говорит, да? Надо на крышу залезть. Так, я понял. У меня есть э, упрямый ковбой, безумная страсть, поп-онный палач, бесконечная паника, все, что пожелаете. Чудесно, я беру все. Ладно. Я же на каникулах, намечается, правда, парочка фотосессий с сиротами и коллегами, но с этим я даже в коме справлюсь. Так, а чё, я туда не могу залезть? В смысле? А чё, он подпрыгнуть не может и залезть, что ли? О! Так, сфоткать на телефон, да, получается, наверное, фоткать надо? Так, погоди. А где она? А, вон. Так. вау. Я имею Да, не упасть. О, конечно, все вот но Возможно, делка с ним утрачена. Блин, я пока тут, короче, разобрался. что то как-то много всего надо нажимать. Опять что ли лезть? Ну ⁇ -мо ⁇ Давай, давай, залазь. Во, хорошо. Marvelous. Чудесно, я беру все. Okay. Так, ладно. Ай-яй-яй, главное не упади. Mm -hmm. Так? Шлепс? Хорошо, так, отправить фото Беверли Все? Шикарно, просто отпад А теперь ли не оттуда Все, Окей, окей. Окей, а, так. Куда там дальше? Еще где-то, да? А, блин, ночь. Или мне надо... А, линять отсюда. Еще типа задания не выполнено, наверное, да? Или выполнено? Ну, я сленял. А, вот Невероятно, чувак, это снимок чистое золото, это круче, чем глобальное потепление. Представьте заголовок на траве королевского двора, я же разбогатею. Ты хочешь сказать мы? Да, да, ми каса, тю каса, ну я тебе еще наберу. сейчас я должен отправить это в печать. Допустим, ладно. Так, это мы выполнили. Теперь можно ехать... Сюда. Сюда. Поработаем сегодня по операции. Поработаем по операции. Видали как надо. Видали как надо. Ну а бизнес уже посмотрим за Тревора. Вот. А, думаю, когда дойдет очередь до Майкла, короче, мы с вами сходим, может быть, в теннис поиграем, либо в гольф Я думаю, в теннис, наверное, я хочу в теннис посмотреть, что это такое вот. Ну и к этому времени вы, я думаю, напишите в комментариях, что кого бы вы хотели увидеть на тусе Вот, и мы тоже уже зат затусим Чисто, может, посвятимо, чисто ролик, короче, тусовке так, я приехал. Эй, йоу, чувак, как? Наша старая знакомая Поппи Митчелл только что пронесла нам огромной скоростью, преследуя ее. Прям сейчас, чувак, она наверняка под кайфом. Езжай за ним, попробуй снять ее в момент задержания. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опа. Поехали. Поехали. Рамсы. Рамсы. Рамсы, рамсы Рамсы с полицаями Против суперзвезды Звезды. Смотри еще на вертолетах У -у -у -у. Будет круто я не, дол я не должен это пропустить Думаю это она Крутяк <взвук> Да блин, куда ты ну Ты то куда поворачиваешь Ублюдок все, поехали. Я сейчас ее упущу из виду, блин. Да чего они любят, короче, гоняться вот по этим вот, э, узким. Да пипец тут вот движуха. По этим узким, короче. Дорогам, блин. Ой! Че взорвалось -то? Там что-то рвануло. Так, ладно. Нифига там. Ты видал, что там крутится, вертится. Тачка полицейская. О, о, Я сам также чуть не улетел. Сам также чуть не улетел. Так, так, так, так. А чё мне? Мне надо. Ааа, блин, я перевернулся. Почти. А что мне надо? Мне надо, короче. Тупо за ее преследовать, короче, ничего не делать, просто, просто ее из виду не потерять или чё? Наверное, скорее всего, да. До определенного момента надо, короче, доехать. Наверное, да, Для... до определенного момента я должен, короче, за ней гнаться. А потом сфоткать чисто задержание. Блин, столбы мне тут под колеса кидают. Сверните на обочину. Повторяю, сверните немедленно. Но это не мне. О, о, о, о, о, о, Выйти из машины. Не может быть. Это не... этого. не может быть. Очень даже может. Отойти от машины. Но я же знаменитость. Но это так просто не может произойти. Она что, пьяная в говно? Она пьяная в говно. Ну-ка. Смотри, смотри. А да, супер, слушай, там что-то, да. Все хорошо. Как раз фоточка прям, фоточка, да? Как на ручках. Отлично, теперь сваливаю, пока не поймали. А меня-то за что ловить? Я просто пьяный в говнище. Пьяная в говнище. Так, осталось два... Два задания, да? Два задания. Опа, Беверли звонит. Вот это фото! Что тебе сказать? Высший класс журналистики. Наше маленькое секс-видео довело Поппи-шопи до настоящего нервного срыва. Чувак, как самочувствие, погуав на передовой? Да, это тебе не война в Ираке. И знаешь что, может было бы повеселее, если бы им не платили. Всему свое время. Правда важнее. Я свяжусь с тобой. Блин, этот Беверли по-любому какой-то... Ки... Какой-то кидалово. А, у меня машина, смотри, колесо. Просто колесо не едет. Кое-как крутится. Жесть. Ладно. Ладно. Окей, друзья, на этом закончу. Вот. На этом буду заканчивать. Не забываем там, да. То, что я говорил ранее, короче, про, того, про то, кого вы хотите увидеть, короче, в клубе на тусовке, вот, пишите в комментах, ну, либо там в группе ВКонтакте, вот, под видосом, когда он выйдет, да. Все, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, с вами был Валерий, всем пока.